Ребенок занимается в этой школе около четырёх лет. Начали обучение в Миссис Джонс по программе английского языка. Результатами очень довольны и я, и дочка. Она свободно разговаривает, свободно пишет и читает на английском. Нет, а очень не радует не то, что обучение чтению проходило по методике, исключающей транскрипции и занудное расковыривание слова, используя какие-то правила чтения. Дети с лету считывают слово целиком. Использовалась методика колорифмики и полета над строчкой. Очень это нравится. Свобода общения тоже порадовала. Дочь спокойно общается с иностранцами, не испытывая никаких... Смущений, стеснений, и ну, проблема может быть одна — остановить такой поток. <свят> Что хочу сказать. В этом году, буквально два месяца назад, присоединились к стартовавшей группе по изучению китайского языка. Но так же, как четыре года назад доверила дочку миссис Джонс, в этом году, вверяя ее в руки миссис Чупс. ждем таких же замечательных результатов. Для меня самое главное, что ребенок занимается с удовольствием, и педагоги разбудили интерес к изучению языка. Если есть интерес, если есть радость от процесса, то результаты, конечно, будут. Моей дочери 10 лет, и в этом году она готова сдавать экзамен в международный, который по уровню даже превосходит 9 класс в школьной программы. Мы очень рады.